Снова наш кайт-вояж отправляется в кайт путешествие на улице 0 градусов. И очень рано. Мы хотим опять доехать до Плещеева, потому что там, наверное, холоднее. Но это не точно, вот. Но это не точно да. Мы прибыли на секретный спот кайт-школы Вездеход. Можно рэпчик даже из этого сделать, не так. Секретный спот, школы вездеход. Йоу, йоу-йоу. Дует почти в берег, вроде беленькое все, рыбаки далеко сидят. Сейчас пойдем катосить. Да, дядь Коль. Атош! Пока попробую на лыжах. А дальше посмотрим, как она пойдет. Снежка так хорошо, кстати, подсыпал на берегу. Прям мне кажется, даже доска катабельна. Сейчас будем исследовать это дело. Вот так выглядит озеро. Ходом идет у нас каталка, гулялка, поедалка, бухалка, курилка, все что угодно. Кайт лежат. Опять немножко даунвиндим с дядей Колей. Решили махнуть маршрутик большой по <смех> самая хорошая часть это расслабленное движение вниз по ветру <смех> дядя коля накатывает кайт лупы <смех> Прибытие дядя Коли обратно домой после длинного-длинного путешествия. В общем, мы дичайше откатали. Нифига. Снег валит Нифига. до сих пор. Зато слышно. Фу, мотались просто в хлам. Собираем Оп. высоту. Оп. Оп. Дядя Тоня тут крутит. Кайт-школа. Вездеход.